Давайте. Спасибо да. большое компании Альтера, приобрели автомобиль. Спасибо всему персоналу за профессионализм, за хороший подход. Спасибо всем. В общем, принесли нам большую радость. Спасибо большое.